Коллеги, добрый день! Приветствую на нашем, соответственно, сегодняшнем вебинаре, посвященном третьей серии конференц-системы компании ITC. Сегодня, скажем так, для вас рассказывать будет Алексей Злобин, продукт-менеджер по оборудованию ITC. Да, и поможет мне Юрий Кушин, а пресейл инженер также по оборудованию ITC. Да, сегодня мы, соответственно, наверное, будем с вами общаться, наверное, больше, чем час. Скорее всего, то, что... Интересно, да, запасайтесь кофе чаем пирожками. Если у вас появляются вопросы, смело пишите нам в общем чате. Мы с Алексеем будем подсматривать чат и, соответственно, на вопросы озвучивать и отвечать на них. Сегодня расскажем о конференц-системе ITC серии TSM3 и начнем, я думаю, немного с истории. Расскажем, что такое. Немножко напомним о бренде ITC. Такой краткий обзор. ITC является зарегистрированной торговой маркой компании Гуанчжоу Balloon Electronics. Компания основана в 1993 году и, можно сказать, что в следующем году она отметит свой 30-летний юбилей. Компания занимается разработкой и производством аудиовизуальных систем и систем освещения. Как вы видите вот на слайде, это штаб-квартира в городе Гуанчжоу. Производство – это четыре фабрики в двух городах Гуанчжоу и Ханчжоу у компании есть большой склад, более 5000 квадратных метров. Когда мы начинали работать с компанией ITC в 2019 году, штат компании насчитывал порядка там, 3000 сотрудников. За вот эти три года и последние два пандемийных года компания выросла. Сейчас штат компании насчитывает уже более 5500 человек. Компания работает по всему миру. Компания большой отдел продаж около 2000 сотрудников. Большой отдел маркетинга 900 человек. Свой отдел разработок R&D это 600 человек и на производстве в настоящий момент задействовано более 2000 сотрудников. Ну, несмотря на то, что бренд ITC не так широко известен на, на российском рынке, но я думаю за последние годы усилиями нашей компании бренд стал узнаваемым. В Китае данный бренд очень широко известен. Как вы видите, бренд ITC компания участник всех знаковых мероприятий, которые проходили в Китае за последние там, два десятилетия. А с 2018 2018 года системы компании ITC широко используются в различных комитетах и органах Организации Объединенных Наций. Товарный знак ITC в настоящий момент зарегистрирован в более чем в 35 странах. Компания имеет более 60 тысяч глобальных партнеров по всему миру. И в настоящий момент в мире реализовано уже более миллиона успешных кейсов. Как я уже говорил, компания Appymatic – эксклюзивный дистрибьютор бренда ITC с 2019 года в России. И официальный дистрибьютор в странах присутствия Appymatic. Мы представляем не все пока линейки оборудования, а только четыре. Это цифровые аудиоконференц-системы, безбумажные конференц-системы, профессиональные аудиосистемы и аудио-видеокоммутации управления. И сегодня мы остановимся на первой, на первой линейке оборудования, цифровые аудиоконференц-системы. В настоящий момент линейка конференц-систем компании ITC достаточно широкая. Но компания не стоит на месте. Компания э, идет вперед, занимается исследованиями разработками. В начале этого года компания представила новую конференц-систему серии TS-03. Это новая система, разработанная на базе двухпроцессорной платформы. Система поддерживает различные режимы вывода аудиосигнала, включая 16-зонную группировку, усиление звука с фазовым управлением. Возможно, одновременная работа, работа с синхронным да. переводом. Можно, мы про это как раз, потом еще подробнее говорим. и, В принципе, это и на старой модели такая возможность была. Без дополнительных независимой системы синхронного перевода. Возможно, работа как с проводными, так и с беспроводными микрофонами. В данной системе возможно реализация такой функции, как преобразование речи в текст. Система поддерживает до 128 каналов вывода звука одновременно. И э, в данной системе возможно два типа резервирования. Кольцевое резервирование и цифра резервирование для обеспечения стабильности системы. Обо всем этом мы вам более подробно расскажем далее. Но, э, собственно, как любая конференц-система, система представляет достаточно широкий функционал, не уступающий ну, мировым известным производителям конференц систем Собственно, это сама аудиоконференция, голосование, контроль времени говорящего, активация микрофона по голосу, регистрацию участников, обмен сообщениями, различные сервисы, работа с системами синхронного перевода и такой современный функционал, как наведение камеры на говорящего и интеграция системы пожарного оповещения. Собственно, вот такая структура системы. В центре в ядре системы это контроллер. Как я уже говорил, система работает одновременно с проводными и беспроводными микрофонами, интегрируется с системой преобразования речи в текст, системой синхронного перевода и системой звукоусиления. Система, как видно на соответственно на этом слайде, свои собственные линейки беспроводных микрофонов, о них мы тоже позднее говорим, о их фичах, о возможностях, также свои проводные микрофоны, то есть которые не работают, например, со старой. По поводу преобразования речи в текст, можешь рассказать? Да, ну, э, коллеги, мы сегодня на этих вот сторонних системах, всем преобразования речи в текст, системы синхронного перевода подробно не будем останавливаться. А система синхронного перевода, которая может интегрироваться с данная система аудиоконференции это прежняя система вот а система преобразования речи в текст совершенно новая система но в настоящий момент недоступен собственно русский язык он в процессе разработки и как только он будет доступен возможно мы сделаем новый вебинар и подробнее расскажем о данной системе да? да сейчас доступно два языка это китайский и английский как я знаю у нас в принципе есть по запросу там цену сможем предоставить да, да? конечно да цены есть если как бы интересно то можем предоставить Давайте двигаться дальше. Какие особенности данной системы? Значит, Данная система, как я уже ранее упомянул, основана на двух процессорной архитектуре, собственно, что это такое? Один процессор отвечает за логику работы непосредственно аудиоконференции, а второй процессор это высокопроизводительный DSP-процессор, который отвечает за всю обработку звука и в том числе за собственно, работу с матрицей. Благодаря тому, что у нас, соответственно, два процессора, которые каждый работает по своей задаче, у нас улучшился звук по сравнению там, с Предыдущий. предыдущей да, линейкой. И появились такие новые функции, как, например, 16-канальная матрица. Это, как функция, такой как локомотив, да наверное, который позволяет продвигать это решение, что там, можно отказаться, там, в том числе, от аудиоматрицы. Работа беспроводных микрофонов осуществляется через Wi-Fi-сеть. Собственно, здесь, на самом деле, ничего не изменилось, и можно, по-моему, до 300 микрофонов да, да. подсоединить к одному контроллеру. Совместно использовать, то есть, например, удобно, когда есть какой-то закрепленный стол, где можно установить проводные микрофоны, и какая-нибудь галерка, либо стол модератора, где Тяжело вести кабель, можно, соответственно, поставить беспроводной микрофон. И добавились еще интерфейсы, и улучшилась их там работа. Ну, чуть подробнее о них потом расскажем. Ну, вот, соответственно, да. переходим плавно к функционалу. основным функциям, которые новые появились. Ну, вот очень интересная функция новая, которая не была доступна в предыдущих моделях. И данный функционал у нас очень часто спрашивали наши партнеры. 16-зонный фазовый контроль. Что это такое? Это функция управления фазой 16-зон, основанная на оригинальной технологии конференц-матрии. Она использует встроенный матричный аудиопроцессор N16 для вывода 16-канальной группировки звука. Каждый источник входного сигнала, включая источники входного сигнала, включенные микрофоны, может вводиться на любой канал. Система поддерживает смешанное использование проводных и беспроводных устройств. И, собственно, мы также можем организовать группы, которые мы можем выводить не отдельные микрофоны, а группы микрофонов. Также выводить их на любой из возможных выходов. Также поддерживается регулировка. Громкости и 10-полосный эквалайзер. Ну, для чего это обычно у нас спрашивали? Нужно было записывать конференцию, но не всех участников конференции. Я, например, там: председателя конференции или, например, президиум только. Также часто у нас спрашивали о таком функционале. Например, хотели партнеры приобрести один контроллер, а у них было несколько переговорных комнат или несколько небольших конференц-залов. Нас спрашивали, а можно ли использовать один контроллер для проведения конференции в нескольких залах? Вот на предыдущих, предыдущих линейках данный функционал был недоступен. При использовании нового контроллера, как вы видите на схеме, мы можем организовать несколько групп микрофонов, собственно, что равноценно использованию нескольких залов или проведения нескольких независимых конференций на одном контроллере. Да, по поводу записи только председателей, а, условно президиум, это получается, что можно сделать, используя аудиовыход, да, получается, да, да. и куда-нибудь на внешней да, записи? И да, на внешние. да. Данная запись, такой функционал, то есть отдельная запись, доступна только на внешние устройства. В самом контроллере есть возможность записи, об этом мы поговорим немножко позднее. Да. Ну и такой, как бы, функционал, как резервирование. В данном контроле доступны два вида резервирования. Первый тип резервирования, цифроаналоговое резервирования, был доступен и на предыдущей линейке. Что это такое? Данный функционал, он, собственно, реализуется непосредственно на микрофонах. Вот вы видите микрофоны на слайде. Данные микрофоны имеют два независимых капсуля один капсель работает на цифровой вход на RG45 а второй капчель работает это отдельный аналоговый выход. Да, XLR, да. То есть мы данные микрофоны запитываем от ПОИ-коммутатора, и также они запитываются от аудиопроцессора с фантомным питанием. Если у нас, например, выходит из строя контроллер или по коммутатор где-то рвется связь, то данные микрофоны у нас продолжат работать. Да, мы теряем в конференции. Потому что конференция в основном обеспечивается по цифровому входу весь функционал, но мы не теряем голос выступающего. Просто он передается по аналоговой сети, через аудиопроцессор, подавитель акустической обратной связи, на микшер и дальше на систему звукоусиления. То есть вот такое вот цифроаналоговое резервирование. Сам, конечно, это функция самого микрофона, вот этого 0304, только он, да, по-моему, да, поддерживает да. данный функционал. Ну, имеется место быть да, Такой сам, то есть, если... Необходим функционал резервирования – это один из вариантов. То есть нам не нужна вторая система параллельная, можно реализовать резерв... Резерв... резервирование таким вот образом. И, собственно, доступен еще один тип резервирования – это кольцевое резервирование. Явилось именно в этой линейке. Да. Система да. – Это вот новая функция. В предыдущих линейках данный функционал был недоступен. Там микрофоны, проводные микрофоны мы могли подключить только по цепочке, и цепочка была не замкнутой. Собственно, здесь мы можем сделать кольцо с помощью специального дополнительного устройства ТС-0321. Мы замыкаем кольцо, и в случае, если у нас в любом месте вдруг происходит обрыв между микрофонами, то те микрофоны, которые как бы остаются за линией обрыва, они продолжают работать через именно вот это дополнительное устройство ТС-0321. То есть у нас разрывается кольцо, но микрофоны продолжают работать каждый по своему так называемому плечу. Вот, насколько я понимаю, нет ограничений, по какой микрофон. То есть это любой микрофон да. третьей линейки, да. так будет работать. Я вижу вопрос, есть в чате от Андрея Мирченко. Я понимаю, это относится к предыдущему слайду. В таком случае каждому микрофону будет подсоединяться по два кабеля. Да? Да, Совершенно да, да, верно. То есть у тебя, получается, в микрофоне доступны два интерфейса, TG45 и XLR, насколько я понимаю, да. там XLR. Но, ну, более подробно об этом микрофоне мы расскажем далее. То есть мы про все микрофоны в данной линейке планировали рассказать. На данном контроллере, так же, как и на контроллере предыдущей линейки TSW-100, доступна запись и воспроизведение с USB-носителя. Но э, так как данный контроллер еще имеет, как мы уже говорили, встроенную матрицу, то есть 16 аналоговых выходов то мы на данном контроллере даже можем реализовать такой функционал, как воспроизведение фоновой музыки в разные зоны. То есть, если мы подключим, организуем различные зоны. По сути, у нас будет этот контроллер работать как контроллер фонового звука или там, усилитель фонового звука. Ну, стандартный функционал — это функционал аудиоконференции. На данном контроллере отличные качество звука, благодаря цифровой передаче. Программное обеспечение поддерживает десятиполосную регулировку эквалайзера для всех микрофонов. Звук можно регулировать в соответствии с непосредственно там, требованиями и особенностями голоса выступающего. То есть можно настроить каждый микрофон под выступающего, если мы заранее как бы знаем э, и заранее это сделаем. Как раз тоже новая функция в предыдущих моделях можно было только массовую настрой, а индивидуально не получал, ну не было такой возможности. Да, и сейчас э, производитель, скажем так, разграничил управление конференцией и, так, скажем, управление микрофонами их. Не работой, а чувствительности микрофона, характеристики, там, высокие, там, низкие частоты. Может, это все, да, да, это все выведено. То есть, например, управление конференцией, там, сервисы голосования, авторизация, пронумерация, и это выведено на, при помощи программы. А вот, например, тот же самый эквалайзер он управляется через веб-интерфейс. именно сделали раздельное управление. Такой функционал, как регистрация, также поддерживается данной системой. Председатель инициирует процесс регистрации, участники участвуют в регистрации в режиме реального времени, после инициации участник нажимает кнопку на микрофоне, Либо... на да. микрофоне. с экраном, без экрана, проводной, беспроводной, да, беспроводной. поддерживаются физические сенсорные кнопки, а собственно модератор или администратор данного мероприятия конференции, он в своем программном обеспечении видит, кто зарегистрировался в режиме реального времени, также появился возможность выводить ре результат голосования на экран, сторонний экран с помощью HDMI-выхода на, на персональном компьютере. Я когда проверял эту функцию, то есть когда мы нажимаем «Просмотреть там, результат» как на втором экране, я, например, к ноутбуку был подключен второй монитор. И вот изображение итогового, кто как зарегистрировался, результат, он сразу автоматически уходил у меня на второй экран. И то есть можно вводить это на какую-то большую там видео стену на большой телевизор, если вдруг в переговорной комнате есть. И, соответственно, видеть результат уже отдельно, то есть не пытаться там как-то это окно перемещать там, да, чтобы да, сразу уже получать результат. Вижу вопрос от Андрея. Как проходит регистрация? Ну, модератор через приложение соответственно, запускает во время конференции процесс регистрации. И каждый участник на своем микрофоне должен нажать кнопку mute, по нажатию которой, соответственно, начинает гореть световой индикатор на самом микрофоне, означает, что он прошел процесс регистрации ну, или авторизации, там, по разному это можно назвать. Да, но если И, заранее мы в программу внесли имена участников, то да. прям поименно видно, кто зарегистрировался. Ну, фактически мы привязываем, что, условно, там Иван Васильевич сидит за микрофоном под номером, условно, 5. Юрий Якушин сидит за микрофоном номером семь. И, соответственно, когда он нажимает там активировать свой микрофон, в системе будет видно, что там, Иван Васильевич и Юрий Якушин они были на этой ну, конференции, да, зарегистрировались на этой конференции. Ну да, они там да. присутствовали. Регистрация происходит по нажатию кнопки. То есть здесь нет функционала регистрации по чип-карте, да, только по нажатию кнопки. Смодератор должен готовить заранее. Да, доступен функционал голосования, Поддерживается функция голосования в различных режимах. Собственно, содержание опций этих режимов можно настроить на каждом устройстве. Это может быть голосование по трем пунктам, оценка по пятибалльной шкале, выбор из предложенных вариантов ответа по пяти пунктам и удовлетворенность высокой. Только низкая средняя, то есть с такой хороший э, функционал, э, аналогичным до да, ведущим производителям. уже в отличие от авторизации, чтобы участвовать в голосовании, нужно иметь микрофон с сенсором экраном, соответственно, чтобы можно было иметь возможность выбрать это и увидеть вообще сами варианты голосования. Да, коллеги, прошу, вот, чтобы вас не смущало, да, вот то, что вы видите на экране, да, там отображаются иероглифы, К нам сейчас должны прийти проводные микрофоны вот сенсорными экранами, буквально ждем поставку со дня на день. Мы отфотографируем интерфейсы, доступные четыре языка, китайский, английский, русский, французский. То есть мы все это отфотографируем интерфейсы на русском языке и заменим в этой презентации. Голосование может происходить и на русском языке, и русский язык присутствует в данных микрофонах. Ну и, соответственно, точно так же, как и с авторизацией, модератор может видеть результаты голосования и, соответственно, вывести их на какой-то большой внешний там, там, проектор. Также доступен такой функционал, как речевой секундомер и речевой таймер. Что это такое? Если мы включаем режим речевого таймера и устанавливаем, например, 5 минут на выступление, то, когда у нас делегат включает свой микрофон, идет обратный отчет времени. По стечении, там 5 минут микрофон автоматически будет э, выключен. Функция речевого секундомера работает по-другому. Наоборот, когда выступающий нажимает кнопку на микрофоне и начинает говорить, начинается как бы отчет времени, и при повторном нажатии, при завершении разговора просто отслеживается время выступления, и оно будет сброшено при начале следующего выступления. Вот. Также доступна отправка сообщений, то есть не двусторонняя а отправка сообщений, а односторонняя, то есть секретарь или модератор конференции может из своего интерфейса отправить либо какое-то персональное сообщение какому-то из, любому из участников конференции, у которых есть микрофон, Микрофон с экраном, либо отправить какое-то групповое сообщение. Можно использовать как какие-то предустановленные шаблоны текста, так и можно прям онлайн... Вбить текст, который необходимо отправить участие. Также с микрофонов, которые имеют сенсорный экран, доступен такой функционал, как конференц-услуги. То есть, любой из делегатов может запросить у организаторов мероприятия там, ручку, бумагу, чай, или просто попросить, чтобы к нему подошел секретарь, помощник. Либо, да, либо помощник, какой-то обслуживающий персонал. Ну вот Юрий сейчас расскажет про интеграцию с да, системой синхронного перевода. Работа с синхронным переводом в принципе, как от предыдущих встройков не изменилось, ну, не с предыдущих, в 40, а предыдущих инферент-систем ЗАБУ-100 и 0.2 не изменилось, то есть точно так же доступен работа синхронного перевода, если мы хотим, например, выводить не на беспроводные приемники синхронного перевода, а, например, на сами микрофонные пульты, которые стоят на столе, а микрофоны так умеют можно соответственно, на микрофоне, с самым экраном выбрать, какой канал синхронного перевода мы будем слушать. То есть мы берем просто сами микрофоны переводчика, подсоединяем в контроллер, и уже на микрофонах через наушник можем слышать, соответственно, перевод с нужного нам канала. Также можно сделать отдельную систему синхронного перевода на беспроводные ИК-приемники. Для этого потребуется именно полноценная система синхронного перевода с излучателями, с контроллером, с зарядкой. Собственно, она, она вот здесь показана, показана на экране. На экране, то есть, возможно, оба варианта. Ну, первый, соответственно, бюджет. Вадим Ивкин спрашивает, а когда планируется сделать регистрацию по картам? У нас есть у предыдущего комплекта конференц-системы. Да, да, я, я мог, могу даже сейчас показать. Есть микрофонный пульт, один, у которого есть возможность вставить ему идентификационную карточку. Ну и, соответственно, отдельно есть программатор для этой карточки. И у него даже есть вот на обратной стороне именная карта. Коллеги, вот левике... если, если, вид, если видно, да, вот. Показываю вам, есть вот такой вот у нас микрофон с возможностью регистрации по карте, но он доступен в предыдущей системе. Вот, в комплекте к микрофону идет вот уже чип-карта, то есть это э, микрофон TS-0203, TS да. И к нему также, э, к этой системе идет вот такой программатор чип-карт с помощью специального программного обеспечения. Мы вот чип-карты вставляем сюда и программируем, то есть данный функционал... Доступен в предыдущей системе. Когда он появится в данной системе, к сожалению, пока у нас нет дорожной карты. Да, то есть, Если сейчас вам необходимо реализовать конференц-систему с регистрацией по карте, то, пожалуйста, мы можем это реализовать на предыдущей системе. Все микрофоны, на всех микрофонах доступна активация по голосу, то есть мы можем настроить чувствительность и время выключения микрофона. Чувствительность по умолчанию составляет там 60 единиц, и этот диапазон настраивается. То есть сказали, микрофон включился. Как только вы перестали говорить, через какое-то там время, которое мы опять же можем регулировать, устанавливать микрофон, выключиться. Ну, это, наверное, где-то можно использовать, где жестко регламентировано время выступления, и, например, люди не хотят пальцем тыкать микрофон да его двигать, не двигали я пробовал это да, действительно работает очень удобно но ну, эта штука работает и на предыдущих комплектах да в предыдущей линейке данный функционал также доступен да. это вот функционал автоматического наведения камеры на активный микрофон он тоже в принципе не изменился и работает также и с предыдущими с TSW 100 там мы там это все отработали и можно без помощи Кристронов, АМХ и x сделать так, что при помощи, соответственно, нашего терминала ВКС, это E-Link 880 и Meeting 800 новый терминал, который сейчас у нас выходит, сделать так, что по активации микрофона камера, подключенная к терминалу, будет наводиться по заранее настроенному приседу можно использовать как терминал я e link например если мы переговорную комнату оснащаем для работы с классическими системами ВКС, а если там что-то стороннее, то мы можем контроллеру просто подсоединить там стороннюю камеру а управление происходит по кабелю rs-232 и соответственно используется протокол там пелка можно выбрать вот очень удобно если например в комнате не требуется управление одновременно там шторами кондиционером светом телевизором а только управление самой камерой, то тут Сразу же готовое решение. Вижу, есть вопросы. Александр Панасенко. Скажите, по e коммутатор можно использовать любой для автонаведения? Да, можно использовать любой, желательно неуправляемый, и который, скажем так, у него выключен из там защиты. По-моему, это называется снупинг, если я не ошибаюсь. Ну, желательно любой, неуправляемый и попроще. У нас тоже есть эти коммутаторы да, на китайского производителя да, компании Вайтек. Наш... Да. На будущее, например, если всего одна камера требуется, не используется. Там напрямую можно подсоединить к терминалу. А если много камер, камер можно подсоединить до 9 штук, то для этого как раз и потребуется коммутатор Дмитрий Горьков пишет, так VC-880 снят с производства. Снят с производства, но в наличии на складе он у нас еще есть. И вроде как наши продукт-менеджеры хотят закупить там партию этого терминала, чтобы еще, соответственно, была возможность его реализовывать. М800 а и Митинка 800 да, действительно приходят на смену VC-880, поэтому мы здесь его и указали, что оба есть варианта. Но мы его ожидаем где-то, наверное, уже хотя бы в конце весны его все-таки уже начать получить, потому что пока у нас то есть только один образец. У нас, по-моему, кстати, скоро будет вебинар и по новинкам ВКС. Давайте двигаться дальше, да. Ну, собственно, связь пожарной сигнализацией реализуется с помощью, собственно, интеграции системы пожарной сигнализации, есть специальный интерфейс для подключения, и при срабатывании системы пожарной сигнализации на микрофоне, который без экрана начинает мигать красный на самом микрофоне да. а там где есть экран там будет такая как, красная надпись такая большая да, да. тревога или аларм да как, как угодно Также это на экране самого контроллера фактически там интерфейс это два контакта которые срабатывают на замыкании размыкания ну, собственно давайте рассмотрим более подробно продукты карта Продуктов линейки TES внутри представлено контроллерами. Это контроллер TES 0300M и 0300MA. Обо всем мы более подробно расскажем сейчас дальше. TES 0300MA – это контроллер-расширитель, и 0300MX – это контроллер разделения функций, так называемый. Беспроводные микрофоны представлены пятью моделями, каждая из моделей представлена в варианте «Председатель-делегат». Проводные микрофоны также представлены пятью моделями, плюс один микрофон, вы видите, 0370H, это микрофон или консоль переводчика, системы синхронного перевода. Для работы безпроводных микрофонов требуется точка доступа и зарядное устройство. Для организации цепочки из проводных микрофонов нам необходим будет переходник, кольцевой удлинитель, если нам необходимо реализовать лицевое резервирование, и удлинитель линии, если линия у нас превышает 100 метров. Да, ну, собственно, вот смотрите, те, кто знаком с предыдущими линиями, Линейками. Я вот показал здесь на слайде контроллер предыдущей линейки TSW-100. Вы видите его рекомендованную розничную стоимость слева. Данный контроллер также поддерживает работу с проводными и беспроводными микрофонами и микрофонами. Одной из особенностей данного контроллера было то, что данный контроллер имеет на своем борту встроенный усилитель. То есть мы могли подключить напрямую к нему два громкоговорителя. 25 ватт, а потом, да, да, да, два по да. 25 Вт. Да. Ну, их достаточно, например, для того, чтобы модератор, который сидит, например, в соседней комнате, в специальной там, операторской, мог слышать, что происходит в основном зале конференции. Ну, собственно, видите, да, набор интерфейсов теперь давайте мы посмотрим... А да. Вопросик от -то. тоже, он не снимается с производства нет, с, нет, с, нет. с момента выхода 0.3? Да, Вся коллеги, серия. смотрите, данный контроллер, он доступен, доступен и для заказа, и доступен на нашем складе. Эти системы мы э, в настоящий момент будем э, продавать и предлагать в проекты параллельно, в зависимости от того, какой функционал необходим нашим партнерам и конечным заказчикам. Ну, так как третья линейка это новая и больше функционал, она, соответственно, ну, банально дороже. Ну, собственно, да. вот... Данный контроллер, в принципе, внешне очень похож на предыдущий, но у данного контроллера нет уже встроенного усилителя, зато, как вы видите, добавилась аудиоматрица, большая аудиоматрица на 16 выходов, так называемые евроблоки или фениксы, там как угодно их можно назвать, и вы видите рекомендованную розничную стоимость на как бы младший из контроллеров линейки на контроллер TS-0300M. Да. Ну вот, да, Юрий показал а, вот это именно выходы аудиоматрицы. 16 выходов, плюс 1 XLR и плюс RC, а пар, пара RCA разъемов. Сейчас доступны вот два контроллера. Это бюджетный контроллер, базовый контроллер TS-0300M и контроллер ts 0300 ma у которого на борту помимо матрицы есть еще подавитель акустической обратной связи EFC и на борту также есть интерфейс Данте. то есть вы видите, да, разницу стоимости там почти 1000 долларов. Получается. видно на картинке, что здесь есть N количество ERS да. Ethernet-портов, да. там да. и модуля расширения, если, например, нам 128 микрофонов недостаточно, потому что контроллер там поддерживает 4096 микрофонов, то они как раз там, через RG45 подсоединяются. А также Dante интерфейс под ним. То есть если выбрать, например, контроллер базовый, который 0.300M, то, соответственно, Dante интерфейса там ну, банально просто не, не будет. будет да. Они, в принципе, да, задние панели ничем не отличаются. Единственное, просто Dante порт не будет активным, а у топового контроллера Dante порт будет активным. Ну и как мы уже говорили, на данном контроллере встроена шестиканальная матрица мощная. То есть мы вводим, можем выводить либо отдельные э, источники звука, либо группы э, микрофонов на любой из э, выходов. Собственно, есть сетевой интерфейс Wi-Fi, к которому мы можем подключить напрямую либо одну точку доступа, либо через этот интерфейс можем подключить КОЭК-коммутатор для увеличения количества беспроводных точек доступа. Система интегрируется с системой синхронного перевода имеет связь с пожарной сигнализации, обо всем этом уже рассказали, поддерживается запись воспроизведения через USB-порт. Ну и, собственно, как я уже говорил, в топовом варианте в контроллере 0300MA, это есть встроенный DSP процессор с настройки звуковой матрицы, эквалайзеры громкости и задержки, и э, встроенный сетевой интерфейс данных. На данном контроллере поддерживаются все четыре э, стандартных, режима управления конференции, это очередь стандарты активации по голосу по запросу. И вот как уже мы показывали на слайде в предыдущем, есть интерфейсы для управления камерами PLKD и виска для реализации наведения автоматического камеры на говорящую. Периферийные устройства представлены вот такими двумя контроллерами. Это вот контроллер расширения TS0300ME, он добавляет в систему дополнительно еще 128 проводных микрофонов. Вы видите, сзади, на задней панели есть три интерфейса для подключения микрофонов. К каждому можно подключить не более 40 микрофонов. Подключая такие контроллеры в цепочку, мы можем нарастить систему до 4096 проводных микрофонов. Что такое контроллер разделения функций TS0300MX, которого не было в предыдущей системе? Это, собственно, дополнительная аудиоматрица, которая мы подключаем к основному контроллеру, и таким образом мы увеличиваем количество аналоговых выходов. То есть 16 у нас будет на самом контроллере, плюс данный контроллер добавляет еще 16 аналоговых выходов. И подключив цепочку до 8 вот таких процессоров или контроллеров разделения функций, мы увеличиваем количество аналоговых выходов до 128. Ну вот периферийное устройство, это кольцевой длинитель, о котором мы уже говорили, ТС-0321, который позволяет нам сделать кольцо из Микрофонов, и удлинитель линии до 100 метров, которые также позволяет, по названию понятно, удлинить линию и нарастить количество подключенных микрофонов в, в одну цепочку. Данные оба устройства, они требуют дополнительного питания, и э, адаптер питания в комплект не входит, его нужно приобретать дополнительно. Вы всегда да, да, при, да, при, ну, да, Заказ идет к нам, мы его всегда дополняем. Дополняем спецификацию, да. Проводные микрофоны, вот представленные пятью моделями, в каждом из микрофонов есть свой встроенный DSP-процессор, частота дискретизации 48 кГц, отличное качество звука, аналогичное качество звука, например, компакт-диска, поддерживается пятиполосный эквалайзер. Данные микрофоны, в отличие от первого микрофона верхнего, они все подключаются в цепочку, поддерживается функция обновления программного обеспечения на веб-странице, поддержка входа в систему, микрофон председателя, имеет функцию управления конференцией, а делегат может подать заявку на, на выступление, да, нажав на ну, свою кнопку. Да. Да какой, режим, да, какой режим конференции я, мы... Я хотел отметить, что в отличие от 100 серии или второй серии конференц систем эти микрофоны они уже все имеют у себя на борту g 45 интерфейс предыдущие у нас были это авиационные кабели вот, эти да, вот шестипиновые. шестипиновые, такие круглые вот и здесь уже же 45 поэтому требуется всегда еще вот переходник использовать потому что на самих контроллерах все равно используется вот да, эти шестипиновый авиационные разъем но зато гораздо удобнее все-таки не вот эту толстый кабель да, протягивать, да. а пару, да, да. заранее заложенная пара. Да. Ну и вот, коллеги, начнем мы с первого микрофона. Как раз этот микрофон, который позволяет сделать цифроаналоговое резервирование. Микрофон TS-0304, как вы видите, у него на борту есть RG-45. То есть по умолчанию микрофон работает всегда, то есть если нам необходим функционал аудиоконференции по RG-45 интерфейсу, если нам необходимо резервирование, мы подключаем дополнительно аудиоразъем мини-XLR, заводим все это дело на аудиоматрицу, таким образом у нас достигается резервирование. Вы видите рекомендованные розничные цены на всех слайдах с компонентами системы. Все эти цены актуальны, но при заказе необходимо как бы уточнять. Данный микрофон, как вы видите, у него нет не встроенного динамика, не возможность подключения наушников, а только сенсорные кнопки и два, собственно, разъема. Проводной микрофон TS-0305 представлен, как я уже говорил, в двух вариациях, председатель-делегат. У него два порта RG45, причем эти порты независимые, мы можем подключать кабель как от контроллера в любой из этих входов, так и к следующему микрофону в цепочку, также через любой из этих входов, то есть порты эти независимые и, собственно, два разъема джек 3,5 миллиметра, Подключив две пары наушников, мы на этом микрофоне можем принимать два разных канала синхронного перевода. Вот этот функционал был ранее недоступен в предыдущей линейке. На микрофонах можно было принимать только один канал синхронного перевода. На всех вот микрофонах, о которых мы будем говорить далее, можно прослушивать сразу два разных канала переводчика. Фактически можно один микрофон на два рабочих места да, использовать. на два рабочих места, Да, в данном микрофоне... Также не предусмотрен динамик только подключение наушников. И, собственно, данный микрофон, как видите, доступен только с микрофоном типа пушка. То есть, даже вообще по-моему по да. даже нельзя его разобрать. Следующий микрофон это TS-0308, это самый бюджетный проводной микрофон в этой в линейке. Вы видите его рекомендованную розничную стоимость также на Борту два борта rg 45 -х. также у него нет дополнительных разъемов для подключения наушников и он идет без встроенного динамика. У данного микрофона сенсорный кноп. что здесь соответственно видно, что он гусиная шея. Он сразу поставляется все микрофоны, пульты, сама вот эта основа, да, там базовый блок я не знаю как. Ну, это боди. Брать... Да. Кор... Корпус, боди, тушка, вот. кто как называют. А, то есть, вот эта цена это сразу с учетом пусины шеи, да. и, соответственно, самого да. Да, То есть, не, это не отдельные, не отдельные компоненты. Да. Да. Все это и... стоимость указана за комплект. Микрофон плюс корпус. Сразу Возникает следующее, что микрофон поставляется с определенной длиной гусиной шеи и, соответственно, других, там, например, с несколькими звеньев гибких или там другая длина гусиной шеи, ее ну, нет возможности заказать, у нас нет других вариантов. Пока так. 0308А. Да. А. Микрофон можно заменить. Ну, смотрите, вот здесь он а, прикручивается. Там стандартный XLR, да, по-моему? Ну, смотрите, да, если, если он сломается, да, конечно, можно его заменить. То есть он, он сменный, съемный, да, но а, он не поставляется, с, например, с микрофоном типа Пушка. То есть только с микрофона гусиная шея и стандартной длины. От стороннего, например. Тут же стандартный. От стороннего? Цикл. Не, но если у вас есть как бы в качестве зипа какой-то да, другой микрофон, там... Есть разъем, в который подключается, соединяется сам микрофон, и он может отличаться от микрофонов других, другой модели. А здесь нужно смотреть. Это вопрос о том, что можно ли заказать отдельно микрофон. Да, да. Мы, я думаю, это мы проработаем. Второй момент, можно ли сюда включить То есть, Например, от Kojin от Шуры. Нет, сторонников, сторонник, к сожалению, нельзя. Здесь такой свой разъем. Правда, он такой можно сказать, унифицированный, да, но микрофоны от других брендов, к сожалению, к нашим микрофонам не подходят, к микрофонам IT. Следующий микрофон – это как бы топовый микрофон в линейке. У него на борту есть 3,5-дюймовый полноценный, полноцветный сенсорный экран. Языки языке меню русский, английский, французский, китайский. Поддерживается, как я уже говорил, прием двух каналов различных синхронного перевода, речевой секундомер, таймер, голосование, конференцию, Услуги, все доступно на этом микрофоне и, как вы видите, у него есть на верхней панели внизу отверстие, но это отверстие не встроенного динамика, то есть во всех микрофонах линейки TS-03 нет встроенных динамиков. То есть это такие технологические вентиляционные отверстия. Спрашивали у производителя, почему нет динамиков. Производитель сказал, что получил обратную связь от там партнеров от пользователей, и практически никто в настоящий момент не использует встроенные динамики, все используют внешние системы звукоусиления. 0.3 от 0.8 отличается только корпусом, там вертикальный экран, тут горизонтальное исполнение экрана, ну просто кому какой нравится да, корпус, да. больше от него зависит. Значит, следующий микрофон на TS-0310, как вы видите, также микрофон с большим сенсорным экраном, не буду перечислять все функции, они такие же, как у предыдущей модели, и также у этого микрофона нет встроенного динамика, но он немного дешевле, возможно, из-за дизайна, то есть у него такой попроще дизайн, более такой квадратный, да. Но это микрофон уже, микрофон или консоль переводчика, здесь уже большой 7-дюймовый сенсорный экран, к сожалению, на этом микрофоне нет механических кнопок, а только сенсорный экран. Доступен весь функционал, который был доступен на предыдущей модели работа также 63 плюс один канал синхронного перевода. Доступен такой функционал, как кнопка «медленно», чтобы попросить говорящего снизить скорость речи. То есть весь необходимый функционал для ведения полноценного синхронного перевода поддерживается. Ну, ну можно еще помимо того микрофона, который, ну соответственно, здесь есть на усиленной шее, сбоку можно, например, подсоединить, если переводчику удобнее пользоваться Гарнитуры. наушниками, да. ну да, типа с микрофоном, то так тоже. Так, Средственно... Кстати, гарнитура гарнитура идет в комплекте. То есть наушники с микрофоном как бы в виде гарнитуры дополнительные, они идут в комплекте, либо ее можно заказать дополнительно, она есть в отдельной позиции, так как это практически расходный материал при работе, частой работе переводчика. И если мы, да, если мы данный микрофон используем, не подключаем его напрямую к контроллеру конференц-системы, а к контроллеру системы синхронного перевода, то данный микрофон, да, необходимо запитать с помощью дополнительного блока питания, который также у нас есть в наличии, и при составлении спецификации наши пресейл-инженеры всегда это учитывают и предлагают. Ну, беспроводные микрофоны, вот представлены пятью моделями, это три микрофона и микрофонный массив. Те, кто как бы, знаком с предыдущей линейкой, знают, знакомы с этим микрофонным массивом, он может работать и с предыдущей линейкой и с линейкой TS03. Также во во всех микрофонах есть встроенный DSP-процессор, частота дискретизации 48 кГц с отличным качеством звука. Также поддерживается пятиполосный эквалайзер, в этих микрофонах используется новый чип, который позволяет или сокращает время загрузки микрофона, который составляет всего 5 секунд. То есть мы включили микрофон, через 5 секунд беспроводной микрофон готов к работе. Я, насколько я помню, 101 первый микрофон, который с того 100 работает, он с момента включения системы синхронизируется только в течение 12 секунд, то есть там не моментально, а здесь он практически с момента включения уже сразу уже готов к работе. Ну, собственно, данные микрофоны, так как используется у нас технология Wi-Fi 5 ГГц, данные микрофоны поддерживают 128-битную технологию шифрования АЭС или по 1 ВП2, вращающее прослушивание системы. Имеют наличие интерфейс для зарядки, то есть не, не надо... Из них там вот эти вот батарейки, которые там используются, батарейки аккумулятора 18650, не нужно их вытаскивать, конечно, как можно, для того, чтобы зарядить, и вытащить со всех микрофонов, которые подсоединили, какой-нибудь там блок да. зарядки самих 18650. Можно сами микрофоны, у них теперь в новой линейке у всех USB Type-C. В первой линейке там у кого-то был Type-C, у кого-то микро USB. Вот тут Type-C можно даже, например, взять ненадолго и свой мобильный телефон же зарядить, например. Да. И это все в среднем, все микрофоны с полностью заряженными аккумуляторами работают где-то 14-15 часов. часов да. ну, есть модели, которые работают больше. Сейчас мы конкретно про каждую модель поговорим. Это топовый микрофон в линейке TSW-301, в вариациях председателя Делегатов, увидите его рекомендованную розничную цену, 4,3-дюймовый полноцветный сенсорный экран, микрофон гусиная шея, три языка меню, русский, английский, французский, китайский, речевой секундомер, таймер, голосование, конференц-услуги. Правда, в данном микрофоне, уже в отличие от микрофонов проводных, один уже разъем для наушников, джек половиной миллиметра. интерфейс USB Type-C для зарядки обновления ПО. В данном микрофоне 6 аккумуляторов типа 18650, то есть всегда, как Юрий сказал, их не нужно вынимать. С помощью интерфейса USB Type-C и специального зарядного устройства они заряжаются подключением через кабель. Данный микрофон поддерживает до 17 часов непрерывного разговора или 24 часа в включенном режиме. Также в данном микрофоне, как вы видите, есть и отверстия. На, боковых, на верхней панели по бокам, но в данном микрофоне также отсутствует встроенный динамик. То есть это, так сказать, можно сказать, технологические отверстия вентиляционные. Данный микрофон на TSW-301D или DA, это точно такой же микрофон, как и предыдущий, но микрофон не гусиная шея, а микрофон типа пушка. Также он без встроенного динамика идет. А самый бюджетный беспроводной микрофон в линейке TSW-302. У него нет уже сенсорного экрана, у него маленький LCD-экран, который отображает заряд аккумулятора и качество уровень да, связи, да, и, и уровень и связи. И номер микрофона, один а, микрофон Также нет разъема для подключения наушников и также нет неустроенного динамика. У ну, всего два как бы, аккумулятора 18650 по сравнению с 101, здесь да. их было аж 6 штук. Да. Количество 6. аккумуляторов отличается, да, в топовом микрофоне 6 штук. Здесь, так как нам не нужно подсвечивать экран большой, здесь достаточно двух аккумуляторов. А, насколько я помню, слова. у нас аккумуляторы, они уже сразу укомплектованы. Да, и, мы, да, да, мы и отгружаем и... отгружаем микрофоны уже в комплекте с аккумулятором. Также микрофон с сенсорным экраном, немножко дешевле он получается, чем топовый микрофон. По функционалу на топовый микрофон ничем не отличается, но просто вот такой как бы, немножко более простой дизайн. В нем уже да, не 6 встроенных аккумуляторов, а 4, в отличие от топовой модели, до 14 часов непрерывного разговора. Также у него нет. Нет разъема для подключения наушников, и он идет без встроенного динамика. Ну, для работы беспроводных микрофонов нам необходима точка доступа, технология Wi-Fi 5 ГГц, данная точка доступа поддерживает до 55 беспроводных микрофонов, питается она по ПОЭ и радиус действия 50 метров прямой видимости. Хотелось бы добавить, что микрофоны, во-первых, вот эта точка доступа, она раздает Wi-Fi сеть закрытую, скажем так, скрытая Wi-Fi сеть, То есть ее, например, нельзя увидеть с мобильного телефона, если нажать в поиск Wi-Fi сети, она скрытая. а Микрофоны, они автоматически подключаются к этой Wi-Fi сети, то есть она, как бы сказать, стандартная, и микрофоны автоматически на ней регистрируются. И после того, как, например, мы например, приобрели 10 микрофонов, мы их все включили в первый раз, чтобы настроить, они автоматически увидятся в системе. Ну, возможно, что произойдет конфликты э, номеров они, микрофонов, да. да, и надо будет через контроллер нам правильно настроить нумерацию. Как-то микрофоны пытаться программировать для того, чтобы они с Wi-Fi точкой доступа, либо какую-то специальную Wi-Fi сеть организовывать. Нет, не надо, для этого уже просто существует уже готовая точка доступа, подсоединил, и как бы у тебя все сразу готово. Да, производитель, да производитель рекомендует использовать свою родную точку доступа tsw 111 Цена не указана, потому что данная точка доступа она работает из предыдущей системы. tsw w да. Но, да, а, есть на сайте, на да цены, цены есть на нашем сайте. сайте. Да, розничая цены, да. Ну и, собственно, вот зарядное устройство, которое также было доступно и как бы, в предыдущей системе. Фактически здоровый блок питания с защитой от там, перегруза, коротких замыканий и рассчитан на 10 микрофонов. 10 USB портов, в которые мы можем подключить 10 микрофонов на ночь на зарядку, например, после того, как провели конференцию. Ну и вот э, совместимость, коллеги, смотрите, значит, проводные микрофоны серии TS03 работают только с контроллерами серии TS03, TS03M или TS03MA. Беспроводные микрофоны серии TS03 также работают только с контроллером, наверное, беспроводный TSW3. 301 там 300 X скажем так только с контроллерами третьей серии. То есть нет а, никакой там обратной совместимости и микрофоны предыдущей линейки TS02 или TSW100 не работают с новым контроллером, к сожалению. Да, это работает только со своим контроллером предыдущим TSW100. Единственное, что получается это у нас аксессуары часть поддерживает это переходник. С пяти да. а пинов на видную пару, да, с шести пинов на видную пару, там, да. То, и для устройства, устройства, да, и зарядник, да, они как бы перешли от предыдущей системы. Хотел поделиться, скажем так, своими впечатлениями о тестировании нового контроллера, соответственно, Удалось мне потестировать новый контроллер, вот этот 0300 м по-моему, да, да, без данты и без Aeco. Да, да он простой контроллер, бюджетный. Да, с беспроводными микрофонами, потому что проводные еще не доехали, поэтому тестировал с беспроводными. Также, скажем, по обязанностям своей работы я сталкивался... Соответственно, мы уже там три года продаем TSW100. Вот. очень сильно порадовала переделанная новая программа управления по третьей серии. Она стала гораздо более интуитивно понятной и дружелюбнее по сравнению со старой. Может быть, кто-то из присутствующих рогал смотрел, тестировал, может быть, даже уже продали. Новый гораздо симпатичнее выглядит, понятнее, дружелюбнее. А также появился вот этот вот на веб-интерфейсе управления микрофонами, который тоже очень, скажем так, помогает в работе и администратору, модератору. Удобнее стало сервисами авторизации голосования, то есть гораздо это симпатичнее все выглядит, и сразу появляется изображение на втором экране, которое можно транслировать. То есть не нужно будет в мышкой это как-то быстро передвинуть на второй экран. Видно в программе запросы пользователей на по конференц-сервисам, там ручку, бумагу тоже это все очень удобно пользоваться. И вот проверял, специально у нас была задача, у меня стояла, что нужно проверить интеграцию с терминалами Ялинка введения камеры на говорящего. То есть да, это тоже работает. Как раз-таки я проверял его с новым терминалом М800 и камерой 84. Это все работает точно так же, как и на предыдущих, скажем так, решениях. Вижу вопрос есть от Константина Чикобова, А Микрофоны взаимозаменяемы или для каждого пункта свои? Я так понимаю, наверное, это имеется с виду гусеники. Да, Константина, ну как мы уже говорили, у нас микрофоны идут в комплекте с либо микрофоном гусиная шея, либо с микрофоном типа Пушка. Вот, то есть, они заранее идут в комплекте. Нельзя заказать отдельно корпус, отдельно микрофон. Длина микрофона приблизительно где-то порядка 41-42 сантиметров. Длины микрофонов тоже приблизительно одинаковые. То есть, нет коротких гусиных шеи или там супер длинных гусиных шеей. Гусиные шеи длины где-то порядка 41-42 см двух сантиметров. Ну, например, вот как видно на картинке на 103, для примера возьмем у него вот микрофон гусиной шеи, а он откручивается. Там трехкиновый, по-моему, интерфейс на да. нем. В принципе, из такого же микрофона, либо, например, с какого-то другого гусинека, например, он здесь не откручивается. Вот, например, со 101. У него тоже откручивается микрофон, и микрофон забрать и переподсоединить можно. Мы займемся вопросом поставки отдельных микрофонов в виде, как аксессуары, например, если вдруг он сломается. Пока у нас там запрос от сломанных да. микрофонов не да, поступало за три года Служных не было но мы проработаем вопрос чтобы потом ну, как бы оперативная была возможность его решить ну и собственно в нынешней ситуации к нам уже начали обращаться наши партнеры с которыми мы работаем давно по бренду ITC некоторые из них использовали наши решения а некоторые по там различным причинам по желаниям там заказчика или каким-то корпоративным стандартам закладывали известные там европейские или американские бренды которые в данный момент стали нам недружественными. Вы видите на данном слайде, что все там бренды представленные на картинке мы можем перевести и заменить нашими системами ITC, контроллерами, микрофонами. Здесь не будем мы подробно останавливаться на функционале, как вы видите, вот здесь просто сразу бросается в глаза, да, что наши микрофоны сразу в комплекте. С микрофонами типа бусины шеи или пушка а у брендов конкурентов а, они поставляются отдельно. Но они, собственно, и стоят дополнительных денег, и в результате стоимость микрофонов как бы, комплекта увеличивается. И второй момент, про который вам хотел бы сказать: как вы знаете, да, там у бош Уртевика очень там сложная система лицензирования. У кого-то там проще, у кого-то сложнее, но все равно там, для открытия функционала, например, у Bosch, там функционал голосования, функционал регистрации, функционал синхронного перевода, все открывается покупкой специальных дополнительных лицензий. Соответственно, здесь у нас нет необходимости покупать лицензии. У нас все это продается из коробки. Весь функционал и регистрации и голосования и, и синхронного перевода он идет в комплекте к контроллеру по умолчанию и входит в стоимость. — да, И сразу нет... железку, которая, весь которая функционал... имеет, имеет полностью весь функционал. И не нужно потом там, либо потом доплачивать, либо там, на стадии заказа. — Единственное ограничение, что мы не можем, там, например, насколько я знаю, там у БАШа, потому что с ним часто сталкивался, у него микрофон, и ты можешь как из делегата председателя сделать. Да, дома, там да, там только может что-то дополнительно купить, может быть, требуется. Но у нас же это как бы жестко закрепленные позиции. То есть, коллеги, если как бы у вас есть проекты, в которых, с которыми, в которых были заложены как бы недружественные нам теперь бренды, вы можете: а проект нужно реализовать. Вы можете обратиться к пресейл инженерам И, собственно, здесь цен нет, коллеги. Да, цен нет, здесь только, только слайд. Да, а -а -а. Если вам нужно, необходимо все-таки реализовать проект. У вас уже вышел на стадию там реализации, но постав, поставка оборудования невозможно. Обращайтесь к нам, мы постараемся предложить вам решение с, с максимально приближенное по функционалу. И если возможно есть какая-то срочность поставки, возможно даже что-то предложим вам с нашего московского склада. Тогда наверное еще закончим это решениями, которые, да. соответственно, о чем можем рассказать. Да. Ну, применение конференц-системы, новой конференц-системы, оно как бы стандартно для больших и там средних залов, банкетных залов, лекционных аудиториях, для проведения различных конференций, там круглый стол. При любых вариантах вы можете рекомендовать или использовать конференц-систему новую серию TS-03. Ну и дальше мы рассмотрим как бы, такие ну, стандартные варианты применения, и они более наглядные, давайте к ним да. перейдем. Да. В принципе, способ применения, это, как и старый комплект, это конференц-зал. Mm -hmm. прям принципиально новое – это что мы можем один контроллер использовать mm -hmm. сразу для нескольких помещений. Одновременно и там, там несколько банкетных залов, там несколько конференц-залов, либо несколько аудиторий. Это вот принципиально новое, что мы можем предложить. А вижу, Андрей с пишет, расскажите про массив. Я так думаю, что это, наверное, про беспроводной массив. Да, да, да беспроводной микрофонный микрофон массив. Андрей, давайте так, мы вам э, э, вкратце расскажу тогда про него. Э, массив имеет диаграмму направленности кардиоида. Данный массив э, может работать и с предыдущей системой TSW-100, и он э, также поддерживает работу и с новой э, серией э, контроллером TSW-03. У него два встроенных, два, два аккумулятора, у него э, небольшой несенсорный экран, Аналогичный вот 32-му микрофону TSW302 который отображает ID микрофона, заряд аккумулятора и э, качество приема. Все больше там особо никакого там сложного функционала на нем нет. Если интересно, запросите там либо у меня, либо у Юрия, можем прислать вам даташит. Проще будет просто либо на посмотреть на наш, на сайте, на да. нашем сайте. Микрофон называется, давайте я просто запишу сейчас в общий чат, чтобы это было видно. Он да. бывает тоже как председательский, так и делегатовский. Но... Желательно, вот могу по своему опыту сказать, что желательно микрофоны разные в да. зале не использовать. То есть, условно, у них, так как у них разные частотные характеристики и чувствительности, лучше их не Да. И смотрите, данный микрофон, он немножко выбивается из общепринятой, так сказать, системы обозначений. Видите, у него все беспроводные микрофоны у компании ITC, они идут с обозначением W. У данного, у данного микрофона нет W, да, вот один единственный микрофон без W, но он, -то, он является беспроводным микрофоном. Да, вот на слайде представлен один из вариантов применения. Здесь применяется беспроводная система. Она может быть установлена без нарушения там, оригинального дизайна помещения, собственно, если уже был сделан зал и нет возможности прокладки кабелей, то это один из тех вариантов, когда вы можете применить беспроводную систему беспроводные микрофоны, прамородный стол, там из какого-нибудь красного дерева, там, mm -hmm. стеклянный стол, провода, да, все уже проложены, ничего нельзя сделать. Можно, например, точку доступа за потолком вообще спрятать за файл да, да. потолком. Ну и, как вы видите, вот показана схема подключения. Всю систему озвучивания зала, проведения конференции все можно сделать на нашем, на одном бренде, бренде ITC. Но единственное, здесь вот только Wi-Fi, хранение не Wi-Fi, а по и используется, ну, дружеская бренда компании wi Да, да, да, да, Vitec, да, да мы тоже... Мы тоже... все подключим, предложим. Да, ну, да. Ну, да. Вот, ну вот тоже один из вариантов использования беспроводных микрофонов. Здесь, как вы видите, используются как раз беспроводные микрофонные массивы. Опять же, выбор того или иного микрофона зачастую зависит от требований самого да, от заказчика. Да. От предпочтений, скажем так. Мы сейчас часто стали получать, что люди устали от гусиных микрофонов, да, которые пишут в лицо. Да, и многие рассматривают решения именно на таких, как массивах. Которые стоят, много места и визуально много места не занимают. То есть не нужно постоянно там нагибать, убирать в сторону микрофон-гусиной шеи. Вы направленный массив микрофонов и Также нет, здесь да. из-за принципиального штука, об отличие не только в микрофоне, здесь уже например, можно установить камеру, которая находится над световой панелью над да, экраном. Над экраном да. Если это какая-то одна камера сторонняя, то мы можем напрямую контроллеру, либо там через ВКС установиться. Да, следующее решение: как раз когда необходимо, например, использование резервирования, например, планируется проведение какого-то знакового мероприятия там, например, совет директоров. Приехали директора там, из регионов, все это будет вещаться, например, там либо в ВКС, либо еще куда-нибудь. И необходимо резервирование, да, чтобы не, не, не пропал звук. Вот один из вариантов применения микрофонов с резервированием здесь так будет много кабелей что я наверное все-таки в этой семье рекомендовал бы кольцевое использовать, да, нежели да. кажется просто будет банально проще и удобнее Всего да. одну штуку поставить вот как раз вот, да. ну вот вариант да вариант применения как раз при использовании схемы с кольцевым резервированием как вы видите вариантов применения много все схемы у нас есть наш отдел пресейлов вам предложат то решение которое будет более как бы удобно и подходить под требования заказчика. Ну вот здесь вы видите еще и предусмотрена интеграция с системой синхронного перевода. У переводчиков стоят, соответственно, плюты микрофоновых переводчиков, в зале у людей находятся бисторонные приемники инфракрасные приемники, да, индивидуальные. Да, да, инфракрасные излучатели распределены по залу так, чтобы всех охватывало. Президиум использует микрофоны и собственно принимает каналы синхронного перевода подключив к микрофонам наушники, а депутаты в зале делегаты в зале используют индивидуальные инфракрасные приемники беспроводные. Также, например, у нас есть и просто обычные колонки, но, например, у ITC в портфеле есть и линейные массивы, то есть такие вот концертные, такие блоки мы да, собираем. Для больших залов можно предложить достаточно мощную акустику для озвучивания. Ну и, собственно, топовый вариант применения данного контроллера, когда у нас есть один контроллер и мы на одном контроллере можем организовать несколько независимых конференций, как мы видим в трех залах. С помощью встроенной матрицы мы выводим звук в необходимые нам зоны и, собственно, микрофоны работают в нужных нам группах или там. Да, то есть мы создаем группу микрофонов и указываем, что вы там работаете с там, зоной такой-то. И, и так предварительно все настраиваем, и у нас независимо система работает. Вот, коллеги, ну, в принципе, мы хотели рассказали все то, все то, что было запланировано. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, готовы на них ответить. Наши контакты вы видите, рассылка записи там или выложим мы наш этот вебинар, обязательно он будет доступен. Если есть вопросы, можете обращаться либо к Юрию Якушину, либо ко мне, к Алексею Злобину. Наши вот электронные e видите на экране, можете их там у нас 10 посидеть, если коллеги, если есть какие-то вопросы, задавайте, я думаю, мы еще да. 10 сейчас посидим, подождем. Да. Ну и коллеги, как вы видите, мы проводим нашу конференцию, вернее наш вебинар из демо-зала, Демозал находится в Москве, в бизнес-парке «Гринвуд», где находится наш основной офис. В нашем демозале представлены решения аудиоконференции, видеоконференции, представлена наша безбумажная конференц-система с выдвижными мониторами. Все это находится в боевом виде, то есть можно заранее записаться, приехать в наш демо-зал и посмотреть те решения, которые вас интересуют. Можно также привозить сюда к нам и ваших конечных заказчиков. То есть все, все это доступно, все, все мы вам а, можем здесь показать, рассказать, ответить на все ваши вопросы. Да. Третья мы пока здесь да. не можем по определенным причинам, да. но также на нашем сайте, где описано про всем бронирование там представлено... То даже описано оборудование и те решения, которые мы можем здесь показать. Вот Евгений спрашивает, с помощью какого микрофона проводить сейчас вебинар? Не очень удобно, мы сейчас взяли попробовать спикерфон Ялинкс e links 900. Да, вот с помощью такого спикерфона, у нас идет звук конференции да, Там компьютер спрятан за монитором, с которого мы сейчас вещаем. Был вариант с камерой c 30 В принципе, можем, кстати, для сравнения я могу сейчас переключить, чтобы с камеры прозвучало. Вот у нас сейчас микрофон с камеры идет. Можете, кстати, отписать. оценить, да, оценить качество звука. Какой звук лучше был со спикерфона или с микрофона камеры? Да просто микрофон так-то поближе находится, с камерой хуже, ну, вот. Поэтому мы решили положить себе здесь спикерфон, благо у нас здесь был. Вот. Алексей Маденов спрашивает, по качеству звука лучше Пушка, Гусиная шея или массив? Ну, это да, Алексей, это су су су субъективно да, а, а, в них одинаковые встроенные DSP процессоры, микрофоны все с высококачественными встроенными капсулями, как микрофон Пушка, так и микрофон Гусиная шея, микрофон и массив также встроен массив из э, шести микрофонов, я бы, наверное, сказал бы гусиная потому да. что она ближе, чем остальные просто к, к источнику звука, Наверное, да. она благодаря этому наверное, получше будет. Можно протестировать, и, собственно, на основании это не принять решение о том или другом виде микрофона, который планируется как использовать. Алексей ä, Панасенко спрашивает, какой кабель нужен. Алексей, а можете прокомментировать? Александр, извиняюсь, для конференц-систем. Что вы имеете в виду? То есть какой кабель для подключения чего? Если, кабель, если вы имеете в виду кабель для подключения проводных микрофонов, то все проводные микрофоны подключаются витой парой. Ну, и требуется переходник. Сейчас я да. открою слайд, у нас здесь есть. То есть сколько линий мы пускаем, контроллеру можно 4 линии пустить, Вот используется да. вот этот вот переходник. на 3 DRM. Вот, он из 6 пинов дел... пере делает да. переход на витую пару. Вы такой кабель подключается, подключаете напрямую к любому из портов контроллера и дальше уже идете витой парой. Либо вы можете из контроллера пройтись стандартным кабелем 6-пиновым. У нас есть кабели там 5, 10, 20, 50 метров он и дальше уже есть. Ну и да, даже туда и дальше подключиться уже вот таким переходником. Но так как микрофоны третьей серии работают все по витой паре, то есть нет необходимости использовать вот эти проприетарные шестипиновые шестижильные кабели, а можете сразу из контроллера, подключив вот такой переходник, перейти сразу на витую пару. На ну, витую нет. пару проще прокинуть. Да. И, да. и вопрос. Идет ли он в комплекте? Нет, этот переходник заказывается отдельной позицией. Он не очень дорогой, это отдельная позиция для заказа. Но опять же, если вам необходима там, система, и вы сделаете запрос нашим прессейл инженерам на систему, то данный переходник обязательно включит спецификацию. Я бы хотел отметить, что комплект контроллера, то есть там входит питание да. и набор кабелей. Я хотел это. К тому, что, например, нет в комплекте кабелей для подключения, ну, аудиокабелей, например, чтобы звук вывести там на микшер или там через, ну да, на микшер или там звуковую матрицу. Этого кабеля в комплекте нет, это нужно соответственно, самому приобретать. Также нет кабелей для подключения там к европланке. То есть сама -то европланка есть, да. но вот кабель, который потребуется, его, соответственно, отдельно, его в, в комплекте. комплекте идет кабель питания, там стандартный набор, это краткая инструкция пользователя. Раньше шла флешка с программным обеспечением или диск. Диск, диск да. Флешка, да. Вот. Ну комплектацию вы можете уточнить, то есть мы, вы можете там да, запросить, и мы вам пришлем более подробную полную комплектацию, что идет в комплекте к ну, Вообще мы стараемся это на сайте. На нашем... да. а ну, на нашем сайте, кстати, в разделе заходите на страничку данного устройства, и там в разделе комплектация, скорее всего, у... получите информацию о комплектации данного устройства. Тая пара какой категории должна быть? Ну, должна быть не хуже 5Е, ну, конечно, чем лучше, тем лучше. Если есть возможность шестую заложить, то лучше шестую. Тогда, она, например, у вас эта витая пара лежит рядом где-то с силовыми кабелями, то лучше, конечно, экранировать тогда, чтобы было меньше шумов. Как раз-таки у нас вот этот вот авиационный кабель, он из чего толстый, То, что он там это экранировал. Да. Евгений, возможно, упустил момент, если у нас большое помещение, можем использовать две-три точки для улучшения подкрытия. Да, конечно, к контроллеру мы можем подсоединить до скольки? До 30, по-моему. Нет, до шести точек, шести точек. Но через пое коммутатор, да, 300 триста беспроводных микрофонов поддерживается да, контроллером. Каждый по пятьдесят, по, 50, да. по, 50, а, по 50. 50 в среднем, да. Да, да и караски для этого используется по коммутатор, например, от Вайтека. то есть или любой другой там наверное, неуправляемый, Wi-Fi порт POE на третьей серии даст POE. То есть одну точку доступа можем сами запитать без контроллера. Да, без POE-коммутатора. Например, в предыдущей W100, то есть именно в таком контроллере тут а, есть тоже Wi-Fi разъем для подключения точки доступа, но он без POE. И мы всегда предлагаем там POE-инжектор. Компании Vitec. Например, в w 100 серии есть бюджетный контроллер, который работает только с беспроводными микрофонами. Он такой одноюнитовый, маленький. W10 ms. У него тоже есть встроенная ну, как бы модуль POE, который позволяет точку доступа. Ну, только одну точку доступа запятая. Да, да, да. Да. Если вам необходимо систему расширить, нарастить количество микрофонов, то нужно использовать пои коммутаторы и дополнительную точку доступа. Количество точек доступа, да, выбирается по количеству, ну так чтобы покрыть помещение По покрыть, да, может даже микрофонов 10, если такое большое помещение, то... Вижу вопрос Александра по поводу автоновидения. можно ли использовать сторонние камеры. Да, можно использовать сторонние камеры, Краски используя интерфейс RS-232. Практически у всех камер usb которые рассчитаны на большие переговорные комнаты, даже у китайских камер, у них всегда есть RS-232 и, соответственно, в комплекте разъем, ну, сам провод вот этот вот готов для подключения, и одну камеру можно напрямую к контроллеру подсоединить, и, соответственно, на камере создаются пресеты главное чтобы камера поддерживала управление там виска пелка обычно виска используется создаются пресеты а через контроллер а через программу управления контроллером ну, фактически идет привязка номер микрофона равен номеру пресета и все и после этого начинает работать управление камерой автоматическое можно любые люминс по главное чтобы был соответственно разъем потому что по сети контроллер не, не умеет отправлять команды. Если камеры 4 штуки, то для этого потребуется какая-то внешняя система, либо использовать комплект терминала Ялинг, e если требуется классическая система ВКС. К терминалу можно подключить камеры Ялинг e в 4 штуки, и у каждой камеры будут свои пресеты, и активная камера будет на большой экран высвечиваться. Терминал Ялинг e можно подсоединить до 9 камер. Только такое решение. Ну, вот спрашивают, да я так понимаю, если камера внешних 4 штуки сторонних. А нет, четыре штуки 4. сторонних. Мы же не можем, мы можем только одну. А, Евгений, продолжение наведения. В случае, если используем камеру Яринка UC84 и конференц-тервью... Система без терминала. А у 84 камеры нету RS-232 интерфейса, это чисто USB-камера. То есть без терминала она никак не сможет взаимодействовать с э, контроллерами ITC. Ее можно просто подсоединить. К компьютеру, к ней подключить микрофоны проводные, беспроводные, яринг, которые там все направлены, яринг сам производит. Ну и, соответственно, получить такое решение для средних и больших переговорных. Полу. То есть со сторонними камеры можно только одну использовать. Да, совершенно верно. Только одну камеру, потому что как бы один интерфейс всего для подключения, соответственно, одной камеры. Вы знаете, и, есть у... еще, да, есть же еще вот у производителя у того же Panasonic и Люмиса, насколько я знаю, есть специальные пульты для управления камерами. Такой пульт, контроллер для видео, для камер. Для камер. Вот, для... Да, да, возможно, да, Если этот пульт поддерживает VSC и PLK, то возможно подключить контроллер к этому пульту, а уже с помощью пульта управлять камерами либо настроить пресеты для камеры. Если опять же этот интерфейс поддерживается на пульте управления камерами. Все спрашивают, а открытый API интерфейс есть, если все-таки требуется контроллер? Я так понимаю, что все-таки открытый API интерфейс По, по управлению, по интеграции со сторонними системами, контроллеру имеется в виду или это там, контроллеру? API открытого документа нет, у нас производители недавно по поза... не, запросу коды управления, помнишь? Ну, коды управления. управления присылали для матриц, для аудиоматриц. У нас есть коды управления, которые присылали, для того, чтобы с крестероном Linux подружить, мы можем присылать запрос, соответственно. Пишите на почту, и ту информацию, которая есть, мы обязательно предоставим. Если даже, например, мы не можем на какой-то вопрос ответить, у нас есть связь с, с производителем, поэтому, если мы не знаем, то вендор знает. Коллеги, ну ждем еще вопросы и такая еще дополнительная информация. Мы, возможно, в ближайшее время запланируем еще один вебинар в связи с создавшейся, так сказать, ситуацией. Попробуем осветить полностью все линейки, все представляемое оборудование ITC теми возможностями, которые данной линейки могут закрыть, если у вас возникли проблемы с поставками оборудования других брендов. аудиоконференц система если необходима система озвучивания, это усилители микшера акустика, все это также у нас есть в линейке ITC есть на нашем складе в Москве. Если нужны выдвижные мониторы, да, если какие-то вендоры э, не поставляют свое оборудование топовое мы можем предложить вам моторизированные выдвижные мониторы. Если необходима полноценная система, мы можем вам предложить безбумажную систему для проведения конференции без бумаги. Какую-то там простую коммутацию аудио-видео также можем вам предложить. Все это мы попробуем вот рассказать в вебинаре, который будем планировать на ближайшее время. Поэтому следите за новостями, приходите к нам на вебинар, я думаю, будет интересно. Очень бы хотелось, чтобы вы расширили линейку оборудования ITC, которые вы можете поставить. Судя по сайту, у них огромный набор оборудования. Да, совершенно верно. ITC – это очень большая компания. Они там и видеостены да, из панели панелей да, да. собирают различным размером пикселей. Также они системы оповещения занимаются. Коллеги, вот. все у нас в планах. Все упирается только в наши... Это, кстати, людские ресурсы, инженерные ресурсы, все это мы планируем. Я думаю, да, в ближайшее время мы расширим, обязательно расширим линейку поставляемого оборудования. Нам полезна обратная связь, которую вы нам даете. Поэтому пишите, спрашивайте, что вам интересно, и мы постараемся это оборудование начать поставлять. Пока мы сами себя ограничили тем, что мы можем предложить в рамках переговорной комнаты или какого-нибудь там конференц-зала, это, вот, как раз таки, мы начали именно с конференц системы, интеграции с решениями от Ялин. E соответственно, если нужно что-то еще, пишите нам по запросу, мы, конечно, да, по -по -по -по. будем двигаться в этом направлении. Но в любом случае, полезно будет знать, что требуется рынку и, соответственно, уже от этого будем отталкиваться. Коллеги, спасибо большое, контакты есть, запись будет в вебинаре. Вот, Не будем вас больше задерживать. Спасибо большое, что да, присоединились, послушали нас. Я думаю, было интересно. Да, спасибо вам, хорошего дня.